Карточки, карточки, карточки, они есть у каждого из нас, готовы вот-вот порвать кошелек, но в самый неподходящий момент, конечно же, оказываются забытыми дома. Семерный день сбережений – чем не повод навести в них порядок и начать уже, наконец, получать всю выгоду от этой персональной системы скидок. Для начала можно все карты перенести в свой телефон. Сделать это легко при помощи мобильного приложения. Теперь вам проще будет не упустить свою выгоду в магазине. Бонусные системы есть разного типа. Первая бонусная система, она дает вам фиксированную скидку на любой объем товара. Второй вид бонусной системы позволяет вам накапливать баллы, так называемые. И потом вы эти баллы можете потратить на те же самые продукты в будущем. Здесь важно следить, когда эти баллы сгорают, как долго они накапливаются. То есть важно разобраться в начале. С этой программой для того, чтобы у вас уже все было ну, вот, без и без задоринки, как говорится. Своя система лояльности есть не только у продовольственных магазинов, но и на автозаправках, в салонах оптики, кинотеатрах и кафе. Поэтому не забываем: везде, где появляемся часто, заводить карту постоянного покупателя. Но, конечно же, главной картой в нашем кошельке остается зарплатная. Многие привыкли снимать с нее наличные или расплачиваться в магазинах. Однако лежащие на ней деньги можно заставить работать на себя воспользовавшись популярной у банков системой кэшбэк. Буквально это деньги назад. Кэшбэк у очень многих банков самый распространенный, система 1% со всех покупок. И вот вы потратили тысячу рублей, и фактически вам 1% с этой тысячи возвращается. Он может вернуться, зависит уже от условия банка, или в виде фиксированной денежки, или же в виде каких-то бонусов. Освоили кэшбэк? Тогда двигаемся дальше. Для этого заводим карту с процентом на остаток. По сути, это настоящий банковский депозит, у вас в кармане, воспользоваться которым можно в любой момент. На подоходности это как в Гладбанке, то есть это ставки от 3-4-5% годовых. И очень удобно, то есть вам не нужно ну, беспокоиться о бумагах. У вас всегда есть возможность что-то сэкономить и отложить. Здесь вот получается в прямом смысле копейка бережет ваш рубль, потому что на все деньги идет заработок. Идеальный вариант, если по вашей карте можно и кэшбэком воспользоваться, и процент на остаток получить. Если же по ней вы совершаете покупки в интернет-магазинах, не забудьте зарегистрироваться на специальных кэшбэк-сервисах. Они готовы вернуть вам 3, 5 и даже 10 процентов, от стоимости товара на сотнях самых популярных сайтов онлайн-торговли. Итак, рассчитаем экономию на конкретном примере. Допустим, мы хотим купить бытовую технику за 5 рублей. Пусть это будет мультиварка. Сразу пойдем в интернет-магазин, где сэкономим минимум 500 рублей на этой покупке. Еще 3% нам вернет кэшбэк-сервис. И еще 5% вернутся от банка, тоже в виде кэшбэка. И теперь простая математика, суммируем 135, 225 и 500, и получается 860 рублей мы с вами сэкономили, и так экономить можно абсолютно на всех товарах.